И здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала Я не яникв один, а, а мы начинаем прохождение вулкан Я не знаю, он не озвучен, сразу говорю Но русский зубник есть, если что, буду озвучивать, как смогу Да, я уставший с работы, вы сами видели, что я работаю в идеале, поэтому Не забывайте по подписке на канал, а я начинаю Из неделю после морской поездки. Короче, он не говорит, здесь это остров, да? Я все-таки нашел остров. Теперь мне надо найти того, кто поможет мне э -э Мне лучше глядеть. Во... Оба меч, я здесь первый раз. Ну что ж, дорогие зрители, начинаем. Если вам понравится эта рубрика, подпишитесь на мой канал. поставьте лайк. А лайки мне нужны, чтобы вам продвинуть свой канал. Ну как, роликами. Эй, ты. Эй, я тебя раньше не видел, кто ты. Меня зовут Лариус, и я приехал сюда, на, моем, на моей лодке, через заручение поддержки. Так. В чем твоя проблема? А, на моем родном острове вот-вот звернется вулкан. М -м, кажется, я здесь. здесь кто тебе м -м, может помочь. А, я знаю, э, на этом острове есть маг которые который чищает наемники. Спасибо за цвет, а ты вообще кто такой? Меня зовут гру гру Стаб, и я рыбак. Как рыбалка. Куда уж больше. У нас в настоящее время у меня столько рыбы, что аж много для, для еды. Это большое счастье, может и так сказать. Что у тебя пожелай, пожелать? Пожелать что-то у тебя бу, бу, было рыбалки столько так. Спасибо. Извиняюсь, конечно, запутал. Бывает такое со мной, просто я с работы уставший, и это вообще тяжело читать. Так что не серчайте, дорогие зрители. Ой, нога как чешется. Ладно. Что? А, могу ли я чем-то тебе помочь? Ты пришел э, как раз вовремя. Ты не мог бы мне принести всю рыбу, которая находится на побережье? Разве у тебя нет рыбы? Ее нет? А, есть так, так что у тебя есть еще много времени. да? До свидания. Окей. Так, ладно, собираем лютню. Так, и эти. спешке, я не знаю, но я так думаю, что она мне пригодится по-любому. Так, э -э, золотые монеты, о, это неплохо. Дорогой зритель, я не знаю, здесь я много чего... Это вообще вулкан, но он не озвучен у меня вообще. А по факту он должен быть озвучен. Как ни крути здесь, не пойми что в этой игре. Ты в моей жизни не пойми что. Чуть жизнь я говорю, работаю, работаю, а денег не вижу. Хотя... Кому бы и не, не видать... Все пытаются кому-то что-то помочь, особенно на ютубе. Вы поможете мне с пров... продвижением ютуба, я ведь как вам. Как я вам говорю, я буду все чаще и, и чаще записывать ролики. Фу, какого? фу, фу, фу, фу, фу, фу. Сюда... А Не персонаж. Давай. Крыска, крыска, а где оттуда? Может Пойдете? Да, блин. Ой-ё. -ой -ой. У меня как на первого готики сделано. Блин. Да, у меня на первого готики включено. Включено, как на первого готики, да-да. Так, опции. Да-да-да, у меня первого готика включена. Выключаем. Так. А я думаю, что у меня за бред этот как-то странно. Так, ладно. Жемчужин, неплохо. Ну, нам хп нужно будет. Ну. Сохраняемся пока что. А вот подогнали? Неплохо. С самого начала уже неплохо. Я не знаю. Я здесь вообще этот мод не проходил. Так что я не знаю. Все будем. Думать про. Про. Этого. Вот. Да что ты. Ты, ты что тупень. Да ты что. Да он да на лодке. приплыл, äh, А там корабль. Ну, там я как бы помню что это Пираты. Надо будет с ними как-то разобраться. Вообще, проникнуть к ним надо будет со штанами вот к ним вроде. Вот твоя рыба. Хорошо, а вот и маленькие награды. Спасибо. Хм. Угу. А это уже неплохо. 40 уже золотых. Неплохо, 43. Изи, бой. Ладно, переплываем и постараемся что-нибудь запринять там. Будьте осторожны, как говорится. В этой игре есть фикбейты, вылеты. Но это в каждой готике, так что, дорогой зритель, тут э -э, все понятно. видите, гоблин. Там, с гоблинами я еще не разберусь, это по-любому. Давай поболтаем вот с этим чувачочком. Бадок. Кто ты? Я БАДок от Шеринг. Я уже удивился, когда увидел, что здесь живут. Вот именно я хочу, чтобы меня оставили в покое. Понятно, но я могу спасти тебе еще кое-чем валяй ты всегда здесь живешь Ну я бы первый, по который нашел это остров во время этого кто-то был еще здесь и где же не так любопытно что я об этом не хочу говорить ясно тут никто не агрит а что ты или что-то это типичная готика, хочу сказать баг на баге. сохранимся и пойдем дальше наверх хм, нет я что-то поднял еще на воздухе так пробежимся по вот так может что-то я и найду. Но ролик, конечно, будет, не знаю, длинный, не длинный, но время-то уже позднее, надо ложиться спать. Ну, я записываю ролики. И как бы... Оу. Оу. Оу май. Вы это видите? Кто-то здесь есть. Девушка. Она. И еще тебе раньше не видела, кто ты. Я Лариус и припал в свое острово искать помощь. Вот так? А, вот как? Что у тебя за проблема? На моем острове, независимо от победы, начиналось извержение вулкана. Мы поможем тебе, но для начала ты должен стать магом или наемником. Если ты решишь это сделать, ты должен поговорить или Феликсом на нашем предводителе. Окай. Ну я наемником навряд ли буду становиться, значит это замага. Мага, мага, мага, мага. Знаете, мага это слово такое, это имя. Феликс. Эй. Что не стоит, что я присоединился к вам? Если ты станешь магом, у тебя будут больше преимуществ, так как ты можешь пользоваться свитками. На против меч дает больше урона в ближнем бою. Кроме того, ты получишь робу мага, когда станешь одним из нас. Я хочу присоединиться к вам. А зачем это тебе? Затем, что мне на моем острове вот-вот воз... воз... воз... взорвется вулкан. Ну-ну, достаточно силен, чтобы оставить две ржения. Похоже, ты можешь как... Присо... Как к нам присоединиться. И что я должен делать? Ты должен у, у каждого мага попросить задание за выполнение, дается тебе в голос, а также помочь наемникам. Ну я пошел. Подожди, я тебе э, я же тебе еще не сказал свою просьбу. Я хочу, чтобы ты научил вария напиткам магии и создавать хотя бы один. Я сделаю это до скорого. Покажи мне готовить напитки мана за один отек опыта у меня еще опыта нет тебе пом помочь да я хочу бы использовать новый напиток но у меня нет никаких ингредиентов и что тебе нужно слушай внимательно мне нужно кусок травы горха 2 лечебных травы и один цветок туроля. можешь принести вс все это почему бы и нет где искать? Где смогу на, найти эти растения? Трава Глорха растет на по, по, пляжу под... Под мами. Лечебные травы можно найти практически везде. А цветок тролля можно найти раз, разве, чтобы а, возле тролля Так, боюсь, что они появятся через... Вот после того, как на возле так удобно с деньги. Так, ладно. Я только знаю, что тролли живут к, к лоу Ну-ка, ага, у меня опыта никакого. Так что, ну-ка, Аня. Ты будешь испытывать меня. Выполнить твои задания, маг. Ок, у тебя есть какие-то для... для тебя. И что же это? Ты, наверное, уже заметил, что пираты оставили здесь якорь. Я хочу занять, что бы они здесь делают. И что я по... по ему должен сделать. Все, что придет тебе в голову. А, ну, конечно. Могу ли я стать с тобой торговать? Да, типа, у тебя, конечно, есть деньги. Покажи мне свои товары. Ну, неплохо, неплохо. Утер. Утер. У тебя есть для меня задание? Чего это я должен давать тебе задание? Потому что я хочу стать одним из вас. Ну, хорошо, разведу... И не исследование об области, что ваш наш лагерь. Но это совсем просто. Нет, так не, не порепись. Находятся двери, и они заперты. И где мне э, достать ключ? Это уже не мои проблемы. Поищи или поспрашивать других. Я посмотрю, что можно сделать. Кто ты? Меня зовут Ура, я лучший маг после Феликса. Ага, а как ты стал магом? Ах, магия всегда интересовала меня. А когда я познакомился с Феликсом, то присоединился к ним. Остановись, остался при... Приедине, при но... Много, кроме... Так, ты... Так, ладненько... Партряк. Могу ли я тебе чем-то сделать? Что ты можешь мне предложить? Ничего, я могу увеличить твою магическую силу. Спасибо. Могу ли я тебе чем-то что-то сделать? Я уже слышал, что ты хочешь стать на... присоединиться. Так, у меня как раз есть для тебя одно одна и е е е е е е е задание. Когда мы сужали, создали приплыли, я видел каменную табличку. Но на ней было что-то написано о могуществе артефакта орков. Типа, Ее зада. Здесь раньше три э, орка шамана, которые Так и за он помощью магии ушел по под землю. почему я попробовать ее найти я попробую най ее найти так эрик я хочу стать одним из вас поэтому я должен дать тебе задание у меня как раз есть только что подошел и подошло бы тебе я днях давал Митке, твою Алибарду. короче, он говорил мне, что ее принесет на порта его и, и в Такаре. Пойди немного и принеси мне, а после то, что же есть парни передали. Ой, блин, читать тяжело стало. Я говорю, я устал. Кома! Велик сказал, что я должен тебе помочь. А ты, наверное, хочешь... К нам присоединиться? Так оно и есть. Мне интересно, сколько пиратов... Веча... На этот остров. То есть, они начнут атаковать на... Мы будем готовы к этому. И как я это узнаю. Вообще-то это твое задание придумать что-нибудь. У тебя есть работа для меня? Ну, у меня не гарантии, что ты справишься. Я справлюсь, ты не волнуйся. Хорошо, хорошо. Я тут читал каменную табличку, и на одной из них было и написано, что... Так, и я буду хотеть до достать свиток бельяра. Но ты же маг воды. Да, я знаю, это не хотел бы прибегать э, к помощникам этому свитку. Ага. Что ты думаешь, когда достанет мой один такой свиток, осмотрит кто-нибудь неизвестное? Ты... Я буду смотреть об этом, подумай об этом. Короче, окей не тут занимает много времени. Сундуки здесь э, лутать вообще прям без проблем. Тут никто ничего ничего не скажет. Потому что игра бога не ⁇ всю жизнь было так и будет. У каждого есть сундук, типа, да? Нет, не у каждого. Вот людьми. Лабораторная колба ну что ж, дорогие зрители, начнем путешествовать и извиняюсь, конечно, что шумну там, ну как бы как бы это было не не просто, так что ладно, троглорха What the hell? я сказал, что за херня, извините, конечно. Это слово, но... Это правда. Ну что ж, начинаем потихоньку-потихоньку путешествовать. С этого острова, трава Глорха, легко находит. Так, ну надо сохраняться. А? А? а... Что? Ладно. Понятненько. Ой, извините. Просто у меня наушник слетел, поэтому. Не любитель я был раньше читать, но, блин, чат пригодится. Вот блин, а. Ну ладно, на этом, дорогие зрители, мы закончим, потому что у меня звук пропал, и я не понял, почему. Короче, буду разбираться по ходу дела, потому что у меня наушникам кана, по ходу дела. Ну ладно, на этом мы закончим, сдаемся в следующей серии, всем пока, до новых встреч.